Снимаешь красивые видео? Так вы же не смотрите. Оголяешь ножку? Пишите бабуля. Иди пики пироги. А может мне выставлять видео своих пирожков?